Всем привет! С вами в эфире Портал 713 тринадцать. я его ведущая Хмелькова Ольга. И сегодня мы с вами поговорим об очень интересных событиях, которые произошли в последнее время. И, естественно, я вам отвечу на ваши многочисленные вопросы, да, почему же я пропала из эфира, именно по данной тематике, по тематике духа роста и вообще, что же происходило в это время. Ну, ребята, прежде всего хочу сказать, что событий происходило очень много, и э, я непосредственно участвовала в очень многих тоже работах и событиях и рассказывать какие-то промежуточные этапы на достаточно серьезный период, да, и был серьезный переворот светлых сил. Вы все прекрасно знаете, да, сейчас э, ченнеллеры очень хорошо работают. И все, что делаю я и делает моя команда, да, для того, чтобы перевернуть всю ситуацию в мире, для того, чтобы... Земля скорейшим образом очистилась от э, деструктивных, от низковибрационных энергий. Для того, чтобы здесь изменилась вся ситуация, да, работают не только высшие силы света, не только так называемые инопланетяне, но еще и э, работают работники света. И те люди, которые, человеки, которые проснулись, да, ну, скажем так, носители живых душ, вот, кто проснулись, кто ощутил свою связь с Творцом, с Богом, да, с Единым Истоком. И, собственно говоря, на интуитивном уровне понимает, да, что надо делать, как нужно а, удерживать вибрации, как нужно выравнивать пространство. И эти люди тоже работают, и на них сейчас а, свалена очень большая нагрузка, потому что а, просыпающийся народ, его немножко сейчас шкалит по эмоциям, он а, не понимает, да, то есть он пробудился, он не понимает пока, где он находится, он не понимает... А, скажем так он не то чтобы не понимает да он понимает но он осмысляет но он не готов у него не сформирован внутренний стержень для этого нужно время да то есть для этого нужно пройти какой-то свой определенный опыт набить шишки, а, понять да за кого ты за правых и за левых вот в этой вот борьбе да в этом противостоянии в этой заворужке то есть а что собственно говоря хочешь ты ты вообще за какие силы да за темный за светлый это что хочешь вот и а, тут уже как бы ну сформировать да свою самоидентифицироваться, самоопределиться и уже действовать в соответствии с этим. А поскольку люди проснулись очень поздно, когда уже, собственно говоря, все закончилось, они сейчас в таком в легком шоке и недоумении, да, что же делать, что же делать, куда же бежать. Ну, вот, собственно говоря, сейчас рассказываю, что происходит, да, очень много массово прям произошло пробуждение, и вы прекрасно знаете, что нам резко подняли число Шумана, сейчас оно уже больше 40, вот, иногда достигает до 100 и даже 120, когда у нас идет через портал конкретная заливка светом, когда конкретно вычищают какие-то определенные очаги, да, низковибрационных сгуст, и так далее. Вот, тогда у нас частоты шума поднимаются, причем очень резко поднимаются, и те приборы, которые сейчас есть на Земле, эти приборы уже не могут фиксировать такую частоту, потому что, ну, чисто вот шкала прибора не рассчитана, для того, чтобы хотя бы вот посчитать, да. Потому что очень много лет у нас не поднималось, там больше там 10-12, да, 7-8 было. А тут уже 40, да, и уже больше. И уже даже иногда до 100 и опять падает, ну, кратковременные периоды. Вот, ну, какие-то краткосрочные, говорить, сдали какие-то промежуточные результаты. Говорить сейчас не буду, да, что там происходило. Потому что противостояние все-таки дело такое перманентное, да, то наше, то ваше. Вот, побеждали всякие. И на самом деле дел было выполнено, и работ было произведено колоссальное количество. Вот, ну, что хочу сказать. Во-первых, есть прекрасная, хорошая новость. Светлые силы победили. <свят> вот. На уровне тонкого плана, на уровне вибрации, на уровне энергии, скажем так, тьма полностью отступила. Но а, окончательно, окончательно она отступит на определенную дату, которая еще не наступила. вот, То есть это в ближайшем будущем, тогда уже будет все это выключено вообще окончательно. А сейчас просто идут такие, ну скажем так, переворот произошел, да, идет, идет процесс зачистки. То есть это нормально. Идет процесс зачистки, какие-то еще проявления, естественно, будут в физическом, материальном мире, но уже поменялись правила мироздания. То есть э, у нас наступил день, да? собственно говоря, ночь Сварога закончилась, теперь у нас день, утро, утро, и сюда пришли новые законы. Абсолютно новые законы. И они всегда были, в принципе, только они не работали. Работали законы ночи. Вот сейчас а, начали работать законы дня. И сейчас этих законов будет все больше и больше. С каждым, а, я думаю, что с каждым днем будет больше и больше этих законов включаться. А, если раньше мы с вами... А, ну как бы интуитивно понимали да что вот, ну, вот это должно работать но ну, почему это у нас не работает ну не работает потому что была ночь да ночью солнце не светит грубо говоря да ночью цветы не цветут но ну, если это не ночное цветок какие-то дневные цветы не цветут ну понимаете да это природа это есть определенные законы природы поэтому вот так вот ночью там одни правила да существование природы все спит а днем другие правила да существование природы ну вот собственно говоря что сейчас и происходит начинают включаться законы и они начинают очень а, быстро работать и поэтому многие из вас а, уже начинают замечать да, что в отношении них начинает проявляться то, про что они подумали. Либо в отношении них начинает проявляться то, куда они обратили свое внимание. Да? Либо что они осмыслили. Вот что-то пришло, какая-то мысль. Да? Они, О, ничего себе. А я я до да раньше этого не видел. Да? Почему я раньше этого не слышал, не знал? Это же вот на видном месте всегда было. да, Я этого не видел. Как так-то? И все. И вы начинаете вот этому событию, этому проявлению да, искать подтверждение. И не то, чтобы даже вы сами это искали, но оно само к вам плывет в руки. И вы все больше, больше, больше убеждаетесь, что да, это действительно так, да, это вот факт такой. Это проявление, законы проявления вашего внимания, да? то есть куда вы фокусируете внимание, то у вас, в принципе, и проявляется, то вы и осмысляете, потому что ваша точка внимания ⁇ это, собственно говоря, момент и место нахождения, пространство нахождения вашей души. Вот. Поэтому там, где душа, там она вокруг себя и проявляет то, что ей интересно. Вот. Еще один очень интересный закон, который включился буквально вот на днях. Это закон очень-очень интересно называется, мне его высшие силы, но ну, я его так назвала, они там назвали его по-своему, но для меня это звучит как детская. Помните, детская игра, стоп-игра. Вот, когда мы говорили стоп-игра, мы играем друг с другом в прятки, да, и когда кто-то кого-то нашел, да, <сёк> все, уже человек как бы больше дальше не может играть. Ну, тебя нашли, тебя обнаружили, тебя увидели. Или, я не знаю, там, не в прятки, во что мы играли, в салочке, да. Вот, можно было осалить и как бы все. Или можно сказать там стоп-игра и все останавливались. Так вот, включилось очень интересное правило мироздания. Правило работает следующим образом. Когда ты осознаешь, что в отношении тебя а, применяются определенные методы манипуляции там или еще чего-то. да, То есть ты какую-то фишку осознал. И причем ты ее не просто осознал, ты ее полностью осмыслил. То есть ты понял а, все ее механизмы, все ее шаги, все ее прям раз, два, три, четыре, пять, как это все работает. Ты прям вау, ничего себе, ты это понял. И как только ты это понял, ты это озвучиваешь, происходит стоп-игра. Вот так вот работает вот этот закон, Он работает очень интересно. То есть этот закон – полный антагонист, полная противоположность закону оферты. Ребята, это вообще это, это бомба, что произошло. Это реально а, такая крутая вещь, очень крутая. Я с, ней, вам, с вами ей делюсь, да, чтобы вы это тоже знали, чтобы вы тоже а, начинали ей пользоваться, потому что это очень крутая штука, которая заработала. Раньше, когда вот эта штука не работала, работала работал механизм оферты. как он работал, да, он работал через различные процедуры. Одна из этих процедур называется окна вертона. Но это лишь одна из процедур. Да? На самом деле, кому интересно, что такое окна вертона, посмотрите в Яндекс-картинках, наберите прям, и там будет классная такая схема. Все расписано, как, как внедряется определенная идеология в жизнь. Да. Сначала она идет через протест, потом она через обсуждение, через осуждение. Да, там, Ой, фу-фу-фу, все вот так плохо, потом это все а, успокаивается, все привыкают, что в принципе это есть в обществе, да, а потом это уже становится нормально, а потом это уже вводится на законодательном уровне, а потом это уже уводится принудительно, да, у всех в жизнь. Вот так один из механизмов окона Вертона да, как вот внедряется вот эти вот технологии оферты. то есть э, сначала темные силы вам что-то объявляют да через фильмы через э, сми через книги через журналы через другие структуры да то есть э, почему они так делают, почему они вам не напрямую говорят да что э, скоро мы разрушим ваши города да почему они вам показывают в фильмах э, я не знаю там э, какие-то вот такие фильмы-катастрофы, да, которые вам показывают. Почему? Потому что э, фильм это вроде как не про вас. Это вроде как вы воспринимаете как вымышленное. То есть это некий способ пройти вашу таможню. Вот, Поскольку таможня снята, да, то есть это не в отношении вас напрямую, но все-таки вы эту информацию получили, вы э, эту информацию знаете, да, и вы в этот момент с ней соглашаетесь, то есть вы э, посмотрели фильм, ну, допустим, там «Послезавтра», да, или какой-нибудь там еще фильм, ну, вот такие вот катастрофы, да, когда там Нью-Йорк смывает, там другие города, Москву там все бомбят и так далее. Вы посмотрели этот фильм, вот такие, ну, да-да-да, классный фильм, классный, все. А то, что э, надо было прям реально, да, выдать намерение, там, я против этого, я там, ты-ты-ты, да, там, какую-то петицию написать режиссеру, сказать, ты чё там вообще, там, обалдел, что ли, там, Кэмерон, то с ума сошел, или там еще кто-то, да, вот, нет, мы такие, а, да, классный фильм, то есть... Мы не понимаем, что происходит. А на самом деле вот эти вот твари внедряют нам через вот эти вот технологии, да, на подсознание внедряют нам определенные сценарии да, развития событий. Тот же самый фильм «Остров», вот кто не смотрел, посмотрите, да, там вот все грезили там раем, да, я попаду на райский остров, ага, как будет классно. А ведь они что показали вот в этом фильме? Они показали как раз-таки вот те самые подземные города, в которых содержатся люди, которые никогда не видели свет, они никогда не видели нормальную жизнь, солнце и так далее, да, они в этих городах рождаются, их там кормят, поют, они там же и умирают, то есть их убивают, они там сделали свое дело, да, там ребенка родили, еще что-то, их там же и убивают, вот, ну, и постоянно вешают морковку, да, что вот скоро-скоро вы поедете на райский остров, и там будет прям супер-пупер, а на самом деле их на тот цвет отправляют, вот, и и все время всем рассказывают, что да нет там никого, они не живые, они вообще какие-то там биомасса, да. Ну, про нас же тоже так думает наше правительство, что мы биомасса, что мы вообще какие-то там недееспособны, да, и так далее. все то же самое, ребят. Вот, поэтому вот эти вещи нам показываются в фильмах, все вот это нам внедряется на подсознании все это дело программируется, да, и мы как бы с этим соглашаемся, такие «ну да, ну да». Вот э, пока была Ночь Сварога, работала такая технология, да, через оферты Она работала и через оферты и это все заходило. Значит, с недавнего времени, я мне не очень могу сказать, какой это, был, какой это был конкретный день, но вот последний портал открывался, по-моему, лунное затмение, вот было сейчас на днях. Последний портал там открывался при лунном затмении и включился вот этот закон. Закон, абсолютно противоположный закону Аферты. То есть, когда ты полностью узнаешь, как работает этот механизм в отношении тебя, да, либо когда ты полностью узнаешь, что осмысляешь, да, осознаешь, что в отношении тебя применяются какие-то технологии манипуляции, технологии а, программирования твоего сознания, технологии внедрения в тебя каких-то там программ а, чипизации, квантового облучения и так далее, да, технологии, а, я не знаю, ведомости да, и так далее. Далее. То есть, когда ты вот это начинаешь видеть, осмыслять, да, ловить на себе, то есть, ты вот понимаешь, что, о, все, я это увидел, стоп, игра. Для того, чтобы это остановить, достаточно произнести это вслух. И для того, чтобы это остановилось на все на весь народ, да, на всех людей, достаточно, чтобы люди тоже это услышали, да, и они с этим срезонировали. Причем просто срезонировали с этой информацией. Даже уже не важно, как бы, как они срезонировали. Плохо, хорошо, в деструктив, ушли в позитив. Каждый уйдет в меру своей, своего состояния. да То есть на тех вибрациях, на которых он будет находиться, вот те вибрации будут проявляться в материю. Да? Если человек находится в низких вибрациях, то эти низкие вибрации, они проявятся. Ну, разными состояниями да у людей, там, эмоциональным, нестабильным состоянием, какими-то физическими проявлениями, да? допустим, да на всех возьмут опору уйду в лес, ну что-то вот вроде такого, да, либо там скандал кто-то закатит, либо плакать будет, либо в шоке будет сидеть, но это уже не важно. Это уже не важно, потому что это будет проявляться, э, проявляться ровно столь настолько, насколько вот э, есть у вас вибрация, да какой у вас уровень. Вот какой уровень есть, такой будет проявляться. То есть вы срезонировались с этой информацией, она у вас зашла, да, в отношении вас вот это произошло, закон сработал, то есть стоп-игра. Все, на вас это больше не действует, да, а вот все, что было с этим связано, вот эти все программы, оферты. А, вот эти вот внедренческие а, как-то зомбирования, да, вот все, все, все, вот это все автоматически начинает обнуляться. И когда вот это начинает обнуляться, это начинает выходить из вас. И выходить оно может разными способами, абсолютно разными, да. Вот, может кто-то там плакать, кто-то может расстроиться, кто-то может там еще что-то, да, кто-то вот реально плюнуть и уйти в лес, но это не важно, как вы себя поведете, да, важно, чтобы вы... Вы это все отпустили, то есть отпустили, вывели из себя все вот эти эмоции. Поэтому, ребята, включился, включился новый, новый закон мироздания. Ну, не то, что новый. Для нас он новый, да, мы его еще не знаем в этой жизни. Вот, он включился, потому что пришел день и закон реально включили. То есть, вот, э, если сейчас, э, допустим, обсуждаем тему войны, да, и будет война, не будет война, да, что вообще происходит. Вот Жириновский тут позавчера буквально кричал, да, со всех там YouTube каналов там, все, там, открыто, Вообще, на самом деле, к вопросу о войне, хочу, о войне, да, хочу вам сказать следующее, что э, вас все. Э, всех Запрограммировали на то, что война, война это танки, это ядерное оружие, это радиационная атака, это там пехота куда-то бежит, все стреляет, все взрывается. Ну, потому что очень много лет, 30 лет, даже больше, да, наверное, 60 лет, сколько там сейчас лет войне ä, после 45-го года, да, вот 9 мая праздник Праздник Победы, понимаете, то есть через вот эти технологии вам показывали, да, и вас зомбировали на то, что война – это именно вот это мероприятие, связанное с... Какими-то там стрельбами, с еще чем-то, да, и вам все время показывают, что вот в Сирии идет война, в Ираке идет война, там стреляют, летают самолеты и так далее. Но, ребята, пока вы отвлекаетесь, и пока вы понимаете, в фокусе своего внимания держите, что война это танки, что война это колючая проволока, да, что война это мины, там, минное поле, это солдаты в шинелях, да, вы не замечаете, реальной войны вот в чем дело А реальная война уже идет и она идет каждый день а, борьба за доступ к продуктам питания в магазинах да вот сейчас не пускают людей без масок нормальных здоровых адекватных людей дружащих с головой понимающих что никакого вируса нет что это точечное распространение биологического оружия да а, вот люди которые понимают, что происходит, да, пытаются реализовать свое право на жизнь, право, которое есть у каждого человека с рождения, да, даже с момента зачатия право на жизнь существует. Да, то есть получить доступ к продуктам, они не могут этого сделать, а, не надев намордник, да, не надев перчатки. Очень многих людей, я вот точно знаю, да, Наталья аллергия, да, заставляют одевать перчатки. Вы понимаете, что это... А, кто будет нести... Вот Ответственность да, за здоровье человека. И вот никто же не видит, что вот эта война она локальная, она ведется каждый день с каждым человеком в магазине. Да, и а, что они делают? Вот они давят и у, ломают несогласных. Да. А те, кто нацепил на себя намордник и ходит спокойно и покорно, как раб в магазин, у того уже сломано все. И воля, и чувство собственного достоинства, и человечность у него сломана, да, вообще все сломано. То есть он идет покорно да завтра ему скажут один противогаз послезавтра ему скажут в болотниках приходи да? и в плащ-палатке он будет ходить вот такой вот ряжный, наряженный потому что <свят> жрать охота потому что купить надо да и он пойдет но ну, я же закон соблюдаю, я же законопослушный а то что кто тебе закон отдает вот это уже не надо думать понимаете что происходит так вот ребята происходит многолетнее зомбирование, да, вам уводит внимание и говорят, не, не, война это вот это, а то, что мы с вами делаем, это не война. То есть в магазинах а, мы вас не пускаем к продуктам, нет, это не война, мы с вами не воюем. А, то, что приставы вышвыривают а, людей, а, применяют к ним физическую силу, применяют насилие, а, не дают высказать слово, да, то, что судьи не слушают людей, а, то, что судьи принимают открыто а, противозаконные решения против народа, да, решения. Это не война, разве нет? Вы считаете, это не война? То, что СМИ а, гонят дезинформацию, голимую дезинформацию все официальные СМИ. То, что СМИ вообще какую-то чушь там несет и считает, что народу, народу, вот этот вот порожняк вот этот интересен, да, вот эти дебильные сериалы для недоделанных а, на Первом канале, да, вот эти вот, я не знаю, сопливые фильмы какие-то дебильные вообще абсолютно. Вот, и непонятно, как я, какое у нас сейчас стало новоснование, какие-то программы, да, то есть какие у нас новости показывают? Пожары, убийства, насилие, больных детей, да, еще что-то. Все, то есть грязь вот этого вот чернуха, это вот новости дня. А что у нас вообще в стране ничего хорошего не происходит, да? У нас, а Как у нас дела на пассивной? Вот кто-нибудь задавался себе вопросами, как у нас дела вообще с пассивными, да, у нас рожь уродилась в этом году, не уродилась? Что там вообще по прогнозам-то? Чего вы все молчите-то, да? А свекла у нас выросла в этом году? Нет? Вот меня, допустим, интересует, а сколько сов у нас осталось. Ну, вообще, вот так. Да? А лисы вообще еще живые? Вот я живу в городе, да, вот я не знаю, у нас там лисы вообще еще ходят пешком, нет? Или уже всех сожрали? Ну, вот где вот эти нормальные новости о жизни, да? Я эти ДТП сама вижу каждый день на дорогах. Зачем мне их еще и по телевизору показывать? Вы что считаете, что я реально хочу вот это смотреть? Да, вы у меня вот это спросили? Я хочу это смотреть? У меня нет дома телевизоров, я не смотрю, потому что вот это невозможно, это можно рехнуться. И мне очень жалко тех людей, Людей, которые смотрят телевизоры искренне им верят, искренне считают, что вот в стране вот именно вот такая ситуация, как им по телевизору показывают, да, все плохо там еще чего-то. А вот у нас в стране дебилизм процветает, между прочим, у нас война с народом каждый божий день, у нас война в собесе, в поликлинике война, у нас война в паспортном столе каждый день, понимаете? У нас в конце концов война народа с властью. С вот этой вот названной, самоназванной, да, самозванной властью. Война идет. А все считают, что нет, нормально, все так и должно быть. Война не, война это с танками. Не, вы что-то ерунду говорите, да. Информационная война идет. Вы поймите, ребят, что вот касаемо к вопросу о войне, да, уже разблокируйте свой мозг, уже как-то, я не знаю, включите голову. Когда мне вот народ пишет, да, и спрашивает, ты вообще откуда берешь такую информацию, какая такая война, какие вообще... На вас на всех маски одели, это что? Это не концлагерь? Это не война, вы считаете, вас всех в плен взяли и маски нарядили? Вы вообще как к этому относитесь? Это нормально, да? Это не война. Завтра вас обяжут всех чипироваться, то есть это тоже нормально, это не война, да? Вас без чипов не пустят никуда. Вы без чипов не сможете ни в школу ходить, ни продукты купить, ни пописать. Ничего не сможете сделать без чипа. То есть вы считаете, что это нормально. Это не геноцид, это не война. Это у нас не зона военных действий, да, не театр военных действий сейчас происходит. Это нормальная жизнь. Ну Но вот так вот, вот эти вот, я не знаю, как их назвать, выродки, наверное, да, которые вот это все придумывают. Ну потом выродки это не ругательное слово, да? Это те, кто выродились из рода, те, кто от из стока отбился, отбился, потому что род, да, мы же живем. Род это тот, который живет в природе, да? Что такое природа? Природе находится. Вот все, что находится в природе, то живое, то имеет свою культуру, да? Что такое культура, да? Куль это сила, сила в тверде, ура! Вот что такое культура, да? Поэтому все живое, про все живое можно сказать, культура. Про все неживое это цивилизация, да, потому что Ц ци это цифра, а, Ви это витал, астрал, да, опять ли это лить, а, Ци Ви-ли за. Да, перевернутая, опять, опять же, за, ци, я. Да, опять же, ци и в я. То есть, понимаете, да что такое цивилизация? Это цифровое, астральное, закольцованное, потому что по, по кругу все ходят, по кругу, по программе все ходят, как Пушкин писал, да, и днем и ночью кот ученых все ходит по цепи кругом. А между прочим, цепи это где висела? На дубе том. А дуб это что? А дуб это род Дуб – это родовое дерево, это символ рода, дуб. Так вот, на этот дуб, народ человеческий, повесили цепь, да, и по этой цепи ходил кот ученый, причем не, не так, как нам нарисовали в детских книжках, да, кот, котяру, нет, чеширского такого, с улыбкой, нет, кот д. кот д. я бы сказала. код ученый, то есть правильно только то, чему мы вас учим инакомыслие не допускается. Если у тебя нет диплома, то ты никто, ты выскочка, заткнись, да, и ты не будешь нигде и никогда не услышан, не продвинут, будь ты трижды, да, светилый, будь ты трижды там суперизобретателем, ты ничто, и звать тебя никак, если ты не соответствуешь тому коду, той программе, да, которую заложили тебе в школе, в вузе, в институте, потому что система цифровая готовит исполнителей. Исполнители без искры Творца, исполнители, которые а, отбились от истока, то есть отбились от рода от своего. Да, а роды произошли из единого истока, да, из истока Творца, из истока Бога. Да, Бог – это бесконечный огонь галактики. Да, еще буква О у нас в буквице рассматривается как исток, да, то есть бесконечный исток галактики. И роды все вышли оттуда. Роды – это сила, да, сила божественная. Вот, поэтому а, те, кто как раз-таки попался вот на эту уловку, да, кого посадили на цепь и на код ученый, да, вот, и вот это вот наш любимый синдром отличницы, вот, когда, когда надо делать все по инструкции, все правильно, а то, если что, ошибка, вы поймите, что ошибка, ошибка бывает только в цифре, ошибка бывает только в программе, у человека ошибки не бывает. У человека бывают варианты, да, и только человек решает, какой вариант ему дальше применять и развивать, а какой вариант не перспективен, понимаете? Но ни один из вариантов у человека не, не бывает ошибочный. Потому что то, что а, ошибка, да, то может быть не ошибка, а, а что-то новое изобретение, например, у человека с, твор с творческим подходом. А, у цифровизации, да, у цифровых вот этих вот товарищей цив цивилизационных, да, у них а, ошибка – это все, это крах, это катастрофа, это то, что не соответствует программе, не соответствует а, ранее кем-то заложенному. Так вот, а, мне вот всегда интересно, да, вот… Каждый человек пришел сюда развивать свой творческий потенциал, каждый человек пришел а, привнести что-то в социум, да, как-то вот развиться, развить свою силу, да, культуру и так далее, внести вклад в эту культуру. И когда оцифровывают культуру, да, получается такая вот цифровая цивилизация, которую шаг вправо, шаг влево расстрел, да, все, ошибка, и сколько люди из-за этих ошибок, сколько поломано судеб, да, сколько а, комплексов неполноценности взрошено, да, потому что ты должен выглядеть именно так, делать именно так, говорить именно так, со старшими себя вести именно так. И везде, везде, везде шаблоны, шаблоны, шаблоны, шаблоны. И попробуй ты не знай какой то шаблон, да, попробуй ты там не исполняй какие-то законы, правила и так далее. Вот. все это ошибка, это нельзя. Это сразу уничтожение, унижение, да, то есть растоптать, сломать мать. Ну, в общем, ребята, это все грустно. Это все грустно. И когда человек вот зазомбирован настолько, что он не разделяет вот эту разницу, да, что есть культура, есть живые души, которые развиваются, и которые экспериментируют, и которые ищут и идут своим путем к Богу, да, то есть возвращаются в божественный бесконечный э, исток галактики, да, и есть рядом с ними живущие же да, антагонисты, ну, скажем так, последователей темного. Тёмные – это не хорошо, не плохо. Тёмные – это те, кто утратили исток в своё время. Да? Они тоже пошли познавать сами себя, но без истока. Оторвались от истока, оторвались от рода, перестали быть природой, природным материалом, да, перестали иметь природное происхождение. Что такое природное происхождение? Да, от рода произошло, от кого рода, от рода, там, не знаю, морковок, да, от рода капусты, от рода человеческого, от рода птички там, и так далее, да, то есть от рода какого-то произошел. У рода есть исток, все божественное вышло из одного истока. То есть, вот те, которые ушли, скажем так, оторвавшись от истока, пошли своим путем, но ну, я не могу сказать, что это путь, он ошибочный, да, он не ошибочный, он, он имеет право на жизнь, и причем все вот говорят, да, вот у нас на Земле глобальный эксперимент, да, в этом ты и заключался глобальный эксперимент, да, может ли душа проходить свой опыт, оторвавшись от рода, то есть не имея единения с с с природным, с божественным. Может ли э, такое вот э, отщепившееся, да, может ли оно самостоятельно существовать? Ну, эксперимент показал очень много результатов на самом деле, и да, и нет. Да, такие цивилизации существовать могут, но э, по пути э, их развитие имеет тупиковую ветвь, понимаете? То есть рано или поздно эта цивилизация приходит к гибели. И вы знаете уже из истории, да, что у нас было тут. Даже на Земле несколько цивилизаций, которые, скажем так, потом покинули эту землю, да, то есть они были уничтожены, либо частично эти цивилизации были вознесены. Что значит Вознесение? Вознесение это Возврат к истоку, вот, это а, повышение своих вибраций, потому что материя, на самом деле, темнота, да, это очень низкие вибрации. Для того, чтобы, вот представьте, что нужно сделать, чтобы загустить воздух. Ведь его же можно превратить в жидкое состояние, да, его можно превратить в газообразное, можно там в твердое, наверное, состояние, да, но сувеществ есть несколько состояний. Можно там еще в гель. Превратить. Так вот, вот представьте, чтобы, допустим, из воздуха, да, из эфира сделать что-то твердое, какую-то материальную вещь, насколько ее нужно уплотнить, да, то есть, насколько нужно понизить вибрации тому же эфиру или воздуху, чтобы вот это уплотнилось и проявилось в яве. Ну, вот как, допустим, туман проявляется, да, то есть, насколько нужно а, энергетику сконцентрировать, да, или еще там чего-то, на, насыщенность паров иметь, да. Но, то есть это это концентрат получается. Вот. И поэтому тьма сама по себе, она низковибрационная вещь. И, и вот эта вот низкая вибрация как раз таки позволяет проявлять эту тьму в материи. Вот в чем прикол, поэтому вот эти вот товарищи, которые утратили исток, кстати, мы вот туда же с ними утратили исток, почему? Потому что в этом и заключался эксперимент, Вот когда нам очень долго рассказывали, что мы все сознательно ушли в сон. Что такое ушли в сон? Ушли в сон, это значит обрубили свои корни. А корни у нас с родом, да, а род у нас связан тесно с богами, да, а боги связаны с единым Богом, да, вседержителем. И так далее. Вот. Вы поймите, что когда отключаешься от истока, у тебя пропадает и твоя память, и родовая память, и, и память вообще об этом мире, как это все создано, и как это все функционирует, да, то есть пропадает все, и ты начинаешь существовать уже не на энергиях рода, да, а энергия рода это не только энергия, допустим, человеческого рода. Да? Человеческий род он общается со всеми родами со всеми абсолютно, что есть в этом мироздании. Поэтому по большому счету ты, мы как бы все едины. Понимаете, мы все в одном социуме, мы все в одной банке находимся. Когда ты отключаешься от всего этого, ты существуешь только на своих энергиях. То есть вот все, что сам поимел, все, что сам наработал, все, что сам прошел в виде своего опыта, в виде какой-то закалки, в виде жизненных сил, в виде там, жизненной позиции, вот это ты имеешь. Да? Если ты там в чем-то не справляешься, где тебе нужна помощь, то здесь уже на собственных ресурсах. Да, если ты человек хорош, то, конечно, там всем помогаешь, и а тебе помогут. Если ты сам себе велосипед, да, ну, собственно, у тебя будет плохая ситуация, тебе никто не поможет. Ну, это вот закон такой социума, да, понимаете. Так вот, к чему я это говорю, да, что вот эти вот товарищи цивилизационные наши, они настолько далеко ушли уже от истока, утратили вот это все, что они уже не могут обратно вернуться, потому что там душа растратила все свои фрагменты, и ее собрать уже практически невозможно. Вот эти вот товарищи, ну, скажем так, по большей части уже нам совсем не товарищи, потому что остались либо клоны, либо остались самовоспроизводящиеся роботы так называемые. Ну, робот это не хорошо, не плохо. Робот это просто аватар без души. Это, допустим, мама может родить абсолютно спокойно ребенка, да, в него не заселится душа, этот ребенок будет жить. Он будет жить на собственных ресурсах именно аватара, то есть то, что заложено в теле, программа тела, да. Ну, еще там плюс воспитание, там мама с туда и ближайшее окружение заложит каких-то программ, потому что аватары у нас самопрограммируемые, самообучаемые такой ребенок, он не будет каким-то таким выдающимся, да, то есть гением, там, с дворца творца и так далее. Но таких людей у нас сейчас очень много. Такая, знаете, серая масса, серая посредственность, вот, которые живут, вот, знаете, от звонка до звонка отработали, пришли домой, телек, пивасик диванчик вот и собственно говоря вся их сфера интересов вот все вокруг этого пожрать посрать и сдохнуть да что как можно сказать ну потому что потому что либо там какой-то очень маленький фрагмент души, либо ее вообще совершенно абсолютно нет. Опять же, если у человека есть хотя бы маленькая капелька души хоть маленький фрагментик, у такого человека будет тяга и к духовным знаниям, и к саморазвитию, и к какому-то там творческому процессу то есть тяга будет, то есть там не все так безнадежно. Вот. Но есть очень много очень много, я про это всегда говорю: да, что, ребят, нормальных людей с душами 2%, а вот 2% из этих 2 процентов это тех у кого душа целостная и мудрая да ну старая ну старая не не, не так как мы воспринимаем старая, древняя да скорее всего древняя древняя мудрая ей много-много-много там миллиардов лет и так далее на много раз воплощалась то есть такая уже опытная опытная все знает вот но вернемся опять же к событиям которые в мире у нас сейчас происходят, да и на тонком плане в том числе значит что происходит ребят значит светлые силы победили вот. И это уже однозначная информация. Здесь уже даже не может быть по-другому. То есть уже ничего, там, ничего не переворачивается. Уже все, уже стопроцентная победа. И э, здесь э, сейчас начинают открываться законы мироздания. Но ну, они не открываются, они разблокируются скорее. да, То есть они активируются, вот так вот, правильное слово будет. Активируются и начинают работать. Вот один закон я вам озвучила, да, это стоп-игра, <laughs> я его так называю. То есть если ты знаешь, то в отношении тебя это не работает. Более того, если ты знаешь, то это начинает проявляться. То есть вот такое ощущение, ну я вам на, на своем примере расскажу, как это работает. Вот раньше ты вот как бы не знал, не видел, да, и ну как бы, ну этого нету. Ну о чем мне глупости рассказываете, да? Этого в жизни нету. Как ты только про это узнал, как ты только это осознал, осмыслил, да, это есть, ты это принял, и все. И начинает это проявляться вокруг тебя. Ты это тут увидел, тут увидел, тут увидел. То есть во всех сферах жизни ты будешь видеть подтверждение вот этому. И самое, что интересно, во всех сферах жизни вот это в отношении тебя работать не будет, потому что ты про это уже знаешь. И неважно, в какой сфере жизни это проявится, ты просто будешь видеть. Ага, значит, пришел в магазин, вот все, увидел, да, что в магазине это тоже есть, но это в отношении меня не работает. Я всегда могу отказаться, если мне это настоятельно будут предлагать, да, вот это не работает, вот это не работает, и так далее. То есть... Ребят, я вам всем рекомендую пользоваться вот этим законом, да, разблокировать свои мозги, снять с себя программы, потому что как только вы это осмыслили, вы это увидели, вы вот поймали вот этот крючок, да, вот вам сказали, там, ой, война будет. Вы такие, ага, война, так, а что война? У вас какая программа сидит? Война, это танки, снаряды, самолеты летят, там, ближе, бомбежки, там, бум-бум, да, вот эта вся история. Нет, нифига, война бывает скрытая, бывает информационная, бывает там, я не знаю, еще какая-то, да. Вот, поэтому след... вот просто смотрите, проявляйте ее, где конкретно идет война. Вот увидели, да, ага, значит, с масками а, воюют с теми, кто без масок придется в магазин. Все увидели, осознали, увидели в то все война. Стоп, игра. Все, вот понимаете, вот сейчас во многих городах, я смотрю, вот уже совершенно спокойно, я приезжала, допустим, месяц назад в те же самые Шаны не пускали в магазины, да, сейчас уже все, все свободно, хотя эти охранники стоят в масках, в перчатках, но это их право, их дело, вот, хотя уже давно все кричат на всех углах, что это и вредно, и воспаление легких можно заработать, и... Идет кислородное голодание клеток мозга. Uh, уже даже исследования провели, уже в ютубе показали этот ролик. да Уже всем рассказали, но вы что, бараны, хоть думайте. Uh, если вы находитесь в маске, рот и нос закрыт более минуты, у вас... Uh количество газов, вот, которые вы выдыхаете, уже отработанных газов повышается в разы, и вы опять же их вдыхаете, это приводит к кислородному голоданию, это приводит к различным патологическим последствиям, да, в том числе и гибели клеток головного мозга, инсульты и так далее, и тому подобное, поэтому, ребята, это все опасно, я уже не говорю про то, что вы вдыхаете свои же микробы и так далее, вот. но люди не хотят про это думать, Да, опять же, руки в резиновых перчатках, Вообще, представляете, что это такое, на руках у нас есть свой микромир, да, есть свои бактерии, которые защищают кожные покровы. Кожные покровы э, подвергаются опасности. Это Появляются трещины, появляются воспаления и так далее. Тем более у многих людей аллергия на тальки или на то покрытие, которым покрыты перчатки. Но, ну, В общем, это небезопасно. Вот, поэтому люди, которые не хотят думать о своем здоровье, да, потом вот жалуются, что что это такое? Вот Вы там кричите, что коронавируса нет, а коронавирус есть. Ну, конечно, есть. Если ты